Так, всем доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня выдалась хорошая погода, чтобы проверить наш опытный образец вне лаборатории. Как видим, питается от литиевых батарей. Защитные очки, надеюсь, нам не понадобятся, ведь мощность у нас сегодня выставлена около 2% всего. Качество подобное у нас будет бетоноблочная стена. Я думаю, ничего с ней не станет. Ну что ж, запускаем. Сейчас три. Раз, два, три. Смотрите, какой шлейф.